Всем добрый день! Увидел я, что появился уже терминал Quick 10 версии и решил обновиться и посмотреть, что там нового, что появилось. Сразу скажу мое отношение к обновлениям. Я никогда не тороплюсь обновляться, потому что особенно вот когда выходит там... Десятый, когда выходит там одиннадцатый, вот когда с 8 на 9 мы переходим, там с 5 на 6 я еще застал время, когда переходили. Каждый вот такой выход нового обновленного терминала всегда какие-то косяки, которые появляются в кайке и они их постепенно в рамках этой там, ну сейчас он десятой версии будут обновлять. Поэтому я всегда не сторонник обновлять это раз. Во-вторых, я никогда не обновляюсь с дистрибутива, я просто делаю копию папки обязательно. Что всегда может было перейти на предыдущую версию. И многие вот пользователи а, торговых роботов уже на, на себе ощутили, что иногда выходит обновление квика, они а обновляются, робот перестает работать. Что случилось? Код робота не изменился. Вот выходит некие обновления, которые а, начинают конфликтовать а, с написанным кодом такое бывает поэтому я никогда не тороплюсь но сейчас вот например уже пора точно использовать 9 кто там на 8 на 7 конечно это уже все Седьмая, в принципе уже не актуальна поскольку на срочной секции Forze, в 7 версии она только под 32-битную систему Quick, с ней уже работать нельзя вот с 9 сейчас я работаю и с 8 еще работаю там все нормально Поэтому давайте смотреть, что в 10-й версии появилось снова. Ну, давайте посмотрим. Я еще сам не обновлялся, сейчас сделаю это при вас. А папку уже копию я сделал, и сейчас я буду обновляться уже вместе с вами. Вот у меня, сейчас мы будем демо-версию обновляться. Обычно вот демо-версия всегда обновляется от самих разработчиков, она быстрее всего. Ну, у меня, как у разработчика всегда есть демо-версия. Я сначала обновляю ее, смотрю, что там, и, соответственно, дальше уже обновляю у брокеров. У брокеров обычно все это может выходить позже, чем у, э, на демо-версии. Э, точнее, демо от разработчиков самого квика. А некоторые брокера, например, я знаю там, то ли, а БКС от открытия никогда не торопится обновляться, что, собственно, неплохо, потому что, опять же, косяки появляются э, при вот таком обновлении. 9.7. Вот у меня сейчас версия, и почему-то у меня не хочет обновляться. Так, давайте посмотрим. Значит, у меня настройки, основные настройки, у меня здесь стоит, э, так, проверять наличие обновлений здесь у меня стоит. Так, то есть, вот э, обычно я у своих брокеров, когда обновлюсь, я вот эту галочку снимаю, и обновления у меня вот постоянно не ставятся. Я их периодически э, только обновляю. Обязательно, предварительно сделав копию папки э, с квеком. Так, все, еще раз пробуем перезагрузить. Он мне должен предложить сейчас обновить версию. Логин и пароль у меня вводится автоматически. А кто не знает, как это сделать, ну, мне, например, так очень удобно. У меня на главной странице сайта есть здесь, вот чуть ниже, если прокрутите, есть здесь. Оставить email и получить два полезных робота, в том числе робот автозапуска квика и время до окончания свечи. А вот эти два робота можете заказать и сделать себе автоматический запуск, чтобы вы могли в один клик это делать. Так, вот, появилась у меня вот здесь вот проверка версии программы. На сервере появилась новая версия. Все, хочу их получить. Нажимаем да, принимаем файлы и сейчас после того, как файлы скачаются, мы перезапустим Quick и обновимся. Так, все, файлы необходимые скачались. Мы хотим обновить сейчас. Да, нажимаем. Все, у нас Quick перезапускается. Создание резервной копии идет, но лучше все это делать, как я говорил, копию папки прямо сделать. То есть Quick так, здесь у меня антивирус, так, я ему разрешу, квикую. Так, логин, пароль вводится, так, сейчас ничего пока обновлять не будем, контракты. Так, вот у меня версия 10.0.1.18, вот сколько уже модификаций сразу вышло. Так, ну, смотрим, что тут у нас изменилось, роботы у нас запускаются, да, роботы запускаются, все работает. Уже хорошо. Внешне по дизайну я ничего такого не вижу, изменения. Давайте сейчас вот сделаем здесь вот, справа мы это вот сделаем, версию 10, а слева я запущу какую-нибудь от компании, например, БКС и сравним ее. 9.5 у меня в БКСе версия сейчас будет загружена. Так, подгра... продолжает он что-то здесь подгружать мне. Так, ну давайте посмотрим по меню. Система создать действие брокер, расширения сервисы. Ну, здесь я никаких таких изменений не вижу. Кратко по меню пробежимся. Все похоже. Ну, нам повезло. Квик нам никакой свиньи не подсунул. Очень большие проблемы были. Ну, понятно, здесь расширение, естественно. Справа у меня демо-версия. Тут, может быть, не все так... Ну, не все возможности, которые есть там, у брокеров дополнительные. Так, теперь давайте зайдем на официальный сайт. Вот он, сайт разработчика. И посмотрим, какие здесь были релизы. Вот, последний раз был 18 апреля. Новая версия рабочего места 9.5. И новая версия рабочего места 10.0. Давай заходим и смотрим. Итак, смотрим, что здесь нам разработчики говорят. Так, что здесь у нас вынесено вперед. Резон возможности установки валюты цены при загрузке позиций. Добавлю настолько отображать портфели клиентов, изменение формы заявок, заявок подачи заявок на экспирацию фьючерс. Но вот, честно говоря, это вообще никогда не делал. Даже не знаю, многие ли это совершают такие действия. Давайте теперь посмотрим. Здесь ничего пока не вижу. Полный список изменений в рабочем месте. Десятый квик. Вот. Десять Так, сюда заходим и смотрим, что здесь изменилось. Так, возможность. Ну и здесь на этой странице вы уже можете посмотреть все возможности, что нового в этой версии именно в 10 появилось. Но я для себя не нашел ничего такого важного. Некоторые вот параметры изменены, например, здесь вот в текущих формах ввода заявок изменения. Ну я обычно через быстрый стакан, если торгую, торгую через быстрый стакан. Кто не умеет пользоваться быстрым стаканом, может мое видео посмотреть, где-то оно должно быть на канале. А там я про, подробно про, про быстрый стакан рассказывал. Так, в таблицу транзакций добавлен следующий параметр. Таблица транзакций. Никогда ее не пользовался. Вот валюта цены. Таблица заявок. Переме, ну, валюта цены и валют заявки. Не принципиально. Так, вот изменения в Кулуа. Тоже, в принципе, меня, наверное, это не коснется. Нигде я вот подобный параметр не использую в своих торговых роботах. Все. Ну, особо таких критических каких-то изменений я не увидел. Самое основное, что, как я уже говорил, вот была версия 10.0. Сейчас версия 10.0.1. И вот какое количество уже доработок. То есть вот косяки, которые здесь появились. Пожалуйста, вот самые и внизу самые проблемные вот вещи, которые больше всего касаются именно меня, это ошибка исполнения лоу-скриптов, которая могла приводить к зависаниям. Вот именно этого я всегда боюсь, и поэтому всем, у кого что-то в какой-то версии прекрасно работает, у вас ничто не глючит, не торопитесь обновляться. Вот еще пару э, версий выйдет, еще ошибочек э, сот, сотню они исправят, и после этого можно будет уже на десятую версию переходить. Так ничего критически важного изменения не произошло, все работает, все отлично. Ну и, соответственно, терминал Quick он все равно на текущий момент остается самым востребованным на российском рынке. Замена по сути его нету. MetaTrader 5 есть, но он не быстрее уже на текущий момент. Единственное, там Почему можно метатрейдером пятом пользоваться, если кто занимается разработкой торговых роботов, там можно писать коды и там можно соответственно тестировать это все. А вот здесь вот тестирование в квике, к сожалению, невозможно, но зато этот терминал более распространенный и с моей точки зрения в текущий момент все-таки он более надежный, конечно это зависит все-таки от брокера, то есть если вы на срочной секции торгуетесь, то, соответственно, тройка лидеров по срочной секции она уже давно известна открытие финам бкс кого что-то в брокере не устраивает, кстати есть ссылочки у кого что-то с брокером ему не устраивает может посмотреть на этих брокеров Ссылочка, кстати на открытие должна быть под видео все-таки это брокер который на текущий момент вот для обычного пользователя дает самые лучшие тарифы там на копеечку но дешевле там, и если у вас там, да, меньше там 100 тысяч рублей, может быть, не очень хорошие будут э, тарифы. Но если вы там от 500 тысяч хотя бы торгуете, то уже более-менее э, неплохие брокерские комиссии. То есть, ну, вполне можно э, работать, совершать именно даже от спекулятивной операции. На этом все. Всем спасибо. Ничего э, критичного в обновлениях я не увидел пока.